Маткульт, привет всем! И снова у нас Дима Епифанов! Ура! Привет, Дима! Привет! привет Сложившийся годами уже традиции, да, да, как приехал. И сейчас будет жесть. Не-не, жести не будет. Физика. Простая задачка по механике, физика, э, которую, которую зачем-то дают э, в девятому классу. Страшная Хотя, физика. может быть, даже одиннадцатиклассник, честно, ее решить не может. Но давайте, она делает вид, что, ой, какой, какой неровной линией линии. Это склон, да? Да. Есть горка. Давайте для простоты. Uh, считать, что uh, да. угол его известен. Давайте сразу считать, что он равен π на 4, 45 градусов. Да. Проще всего. Самый простой угол. Да. Uh, гладкий. Да? То есть здесь я так это напишу, μ равно нулю. Uh, а что такое μ? Коэффициент трения. А здесь какой-то уже есть μ, например, равный единице. Для простоты на этой горке. Uh, на высоте h, да. равной одному метру, uh, лежит маленький, но с мукой мешочек такой вот прямо с мукой с мукой. Вот. Ага. Массы m, ну как, а масса нам тут не нужна, но если бы она была нужна, вы уже догадались, что она была бы равна чему? единицы одному килограмму. Ну одному килограмму это очень большой мешок для од одного метра, наверное. Чему-нибудь была бы равна такому единичному, ну, не знаю, выбрали бы фунт, например, и пусть все бы мучились. Это не важно. Масса нам не нужна, поэтому мы помним, что там какой-то небольшой такой плотненький мешочек с мукой. вот это небольшой это все-таки вот это материальная точка или нет? Ну, будем считать его материальной точкой. Ага, но все-таки то, что с мукой, а не просто камешек, это важно, да? Да. Значит, что происходит дальше? Мы его скатываем, и он там, значит... Доходит до сюда, и, наверное, там что-то с ним будет дальше по горке. Как-то он будет двигаться. Известно, что при движении мешка ни в какой момент нет качения. То есть он все время движется, да. как, положено, как, как куль с мукой, да, как говорят. Выйду на куль поправлю. Ого-го, да. Ну вот, соответственно, вопрос: какое расстояние? Так. По горке. Да. Он пройдет. Все это, естественно, находится в поле тяжести вся система. Такая простая вот да. задачка. Но вот я не понимаю здесь следующего. Ну, понятно, что происходит, пока он катится. Это все да. понятно. Он не катится, он а, скользит. Ну, в смысле, да, Он соскальзнул сюда. Mm -hmm. Вот дальше он, а, вот что происходит внутри этого мешка, когда он, сгибаясь, начинает двигаться дальше. Но и здесь происходит удар, наверное, какой-то. Да-да. И дальше он скользит. Но смотри, ты уже не сделал первую uh -huh. ошибку. Какое? Первое решение, которое обычно предлагают, выглядит следующим образом. Давайте применим закон сохранения энергии. Нет, конечно, это понятно, что нет. Не, не, закон сохранения энергии мы здесь, возможно, не обойдемся, может, и обойдемся. Тепло же а, должно, да, выделиться У внизу. нас исходная MGH. Да. А, а в конце работа сил трения, это поскольку на всем отрезке, пока он едет, сила трения равна одному и тому же, ага. она равна мю на силу реакции, сила реакции равна МЖ, все очень просто. Значит, работа сил трения будет μ, m, g, l. И отсюда, значит… Неправильное это, решение. Да, да, это решение А. Будет... И отсюда L равно h делить на μ. Да, что неверно. Э, что, конечно же, неверно, потому, потому что, что, что теряет... в момент перехода на горизонтальную плоскость что-то с ним происходит, да, наверное. да, вот я никогда не понимал, что именно. Что... Вот сейчас мы и разберемся. Ну, происходит удар, наверное, какой-то. Часть этого там, да? удара должно просто уйти в тепло. Э, да, а что уходит? Вот смотри, это проще понять, если, ну давай мы посмотрим, в момент, когда он подлетает к этому месту, у него скорость направлена вдоль склона, да. правильно? А потом после удара ну она да. направлена уже ну, видимо, параллельно. Вот это он его потерял, все. Да, вот. Потом, как когда... Если бы он э, сверху упал, вот это эту все он потеряет. Да. А этого совершенно, наверное, верно. Э -э удар неупругий, поэтому вертикальная компонента никакой обратной не получится. Был бы упругий, он бы отскочил. Mm, да. Да. А неупругий удар просто вертикальная компонента вся погасится. Так. Вот. И отсюда возникает второе неправильное решение, которое в некоторых, даже серьезных местах, Написано, я встречал да? аналогичную задачу с неправильным ответом даже в, в вариантах ЕГЭ, к сожалению. Дальше происходит следующее. Мы говорим, ну, погасилась вертикальная компонента, горизонтальная осталась. Давайте напишем закон сохранения до сюда, узнаем, какая скорость была. Ну да. Выкинем, выкинем. одну компоненту ну, да. и по закону сохранения энергии опять дальше ну, это все по будет сути, нормально. Пополам поделим, потому что это корень из двух. Да. То есть мы получим что? Что значит э, э, MgH. Э, давайте назовем вот эту скорость какой-нибудь э, V, да? равно м в квадрат пополам. Мы взяли ноль потенциальной энергии здесь. Она ровно вдвое меньше, чем квадрат вот этого. Да, ну в косинус квадрат раз. Ну тут же 45, поэтому h делить на 2 мило получится неправильно. Ну в физике не принято вот так сразу грубо подставлять числа, мы все равно дотащим альфа, но как бы посмотрим на него. Ну да, h делить на косинус квадрат и синус квадрат. Давай разбираться. Если вот это угол, значит, вот это он же, и нам здесь э, нужен косинус, косинус квадрат. Значит, э, и, соответственно, mv квадрат пополам на косинус квадрат альфа равно все тому же мю МЖL. Ну и отсюда ответ, который получается, l равно э, h да. косинус квадрат альфа делить на мю. на мю. Совершенно верно, так, потому это... что при нулевом углу да. все сохранится. Да? Да. Ну, все так и Почти, есть. Почти, да. Ну, то есть непонятно, как он доедет, ну, вот но вот теперь, да. конечно, здесь самое простое, что да. вы можете сделать, э, уже можно задуматься, то есть это все равно неправильно, но это, про это не все уже, к сожалению, понимают, почему это неправильно. А вот давайте себе представим… Вот с, с мукой, это было бы верно для камушка, да, э, а для муки будет неверно, или нет? Э, или для, камуш, для камушка камешек катиться начнет, но для камушка это уже ближе к истине, да. Для, для не не будет. Точки, для для камушка не будет… Нет, важна внутренняя Устройство. Ну для, вот, я Для камушка, а в материальной точке тоже может быть внутреннее устройство. А, как? Ее линейный размер бесконечно малый, но внутреннее устройство она имеет право какое-то иметь. В да. частности, она имеет право, но ну, если ты отказываешь ей во внутреннем устройстве, ты отказываешь ей вправе нагреваться, например, столкнулись, а. куда, куда делась эта энергия как при, при ударе? Нагрелась, оказания. да, потому что какие-то внутри частицы Нельзя, стали двигаться да. быстрее. Нельзя отказывать материальной да, точки понятно, вправе да. иметь внутренний мир. Вообще, физически бесконечно мало – это нередко. Вот, например, в термодинамике очень, очень, очень яркая вещь. Да. Физически бесконечно малая участок объема это зачастую такой участок, объема, который объем которого много меньше того, что происходит в задаче, или на в протяжении которого какие-то характерные величины не успевают измениться, если это какая-то нешкольная да. термодинамика, где что-то происходит, но при этом в нем бесконечно много частиц все еще. Охренеть. То есть все еще мы можем считать, что ну молекулярно-кинетическая да, да, теория верна, что они успевают да, усредниться, да. сталкиваются друг с другом, и все это больше, чем длина свободного пробега, естественно, но Это раз, разные бесконечности. намного. Mm -hmm. То есть это такая бесконечность внутри бесконечности вполне, вполне бывает. В физике с бесконечностями тоньше, обращаются ближе к жизни. Да, понял. Вот. Ну, по большому счету O от X тоже есть, о малая от X, ну, да, есть о малая от, от X куба, конечно, тоже запрятано да, в том да. числе. Так, вот. слушай, ну что, тогда что же происходит в этом мешке? Вот, что происходит. Смотрите, mm -hmm. э, давайте посмотрим, что происходит. Вот доехал наш мешок донизу. И правильно я понимаю, что если укруглить горку, то будет другой ответ? Э, будет, будет все по-другому, да, это важно. Здесь именно вот четкий стык, я даже да. точечку нарисовал. Смотрите, что происходит. Э, на это тело чтобы погасить его вертикальный импульс, начинает действовать какая-то экстремально большая сила реакции. Да. Она действует очень недолго. Это и есть удар. Очень недолго, очень большая сила да. реакции действует, гасит ему вертикальный импульс. Но мы знаем, что если есть сила реакции, то к ней за веревочку привязаны сил трения. Если действует экстремально большая сила реакции, обязательно будет и экстремально большая сила трения. Дальше есть два Обоснование одно честное и с интегралом, а другое нечестное и со словами про импульс силы. Наверное, я сначала напишу то, которое с интегралом, а Леша переформулирует это так, чтобы школьникам было не страшно. Смотрите, мы не знаем, как устроена зависимость от времени этой силы э, реакции. Мы знаем, что мы знаем, что изменение горизонтального импульса э, — это есть некоторый интеграл за время столкновения, я назову его tau. Да, за все время, пока она... Слушай, та, у Тау ножка в эту сторону пишется или вот в эту? Все правильно. Да? Я всю жизнь борюсь с собой все и никак верно. не могу запутать, все, все запомнить. Ура. Сегодня угадал. А, ну вот, от некоторого, некоторой простой штуки, да, это импульс силы. А, мы не знаем, как он устроен от времени, в как, когда оно только налетело, и только первые частицы узнали о том, что есть поверхность, она еще t, не да? сильно. Да, N от T Uh, uh, я могу написать, что она t, это, наверное, не очень важно. Uh, какой… Ну, чтобы не, не константа, чтобы никто не, не там говорить. Uh, хорошо. Потом, математика там много, скажут, А константа интегревает. Uh, это uh, не константа совсем, Да. она, так, вот, она, вот она да, имеет есть... какой-то профиль колокола, она, uh, потом да, она становится да, да, да, да, нормальной МЖ. Да. Uh, до этого она происходит какая-то… при этом uh, это та много меньше всех времен, которые <как> у нас есть задаче. это важно. И нам на самом деле, ну то есть на самом деле даже не так. То есть честный интеграл здесь выглядит так, э, минус mg. Вот. Ну потому что АМЖ наоборот пытается разогнать. Но мы э, считаем, что вот на этом интервале при э, от нуля до тау mg много меньше, чем эта сила, удар, которая возникает при ударе. Это чистая правда. И поэтому mg мы пренебрежем. С ней. А, теперь а, ничего лучше не стало да у нас написан какой-то черт знает какой интеграл здесь какая-то функция про которую мы мало что знаем мы вообще, знаем да, только не, эффект не, не, да, -то давайте посмотрим реальность. а какой эффект окажет а, сил трения она изменит и а, горизонтальный импульс потому что она да. доля сих. давайте мы еще по-честному я вообще не понимаю как это устроено то есть вот почему в горизонтальном месте ну, стал вот. то есть что-то такое да Мир так устроен, Непонятно. есть горизонтальные, есть вертикальные, есть наклонные. Как они с ними связаны вот, друг с другом? Есть, uh, когда, возникает, когда есть сила реакции, да. это, это закон совершенно экспериментальный. Uh, Какой-то супермикроскопической теории под ним его пытались объяснять. Я не знаю, как, насколько успешно, но в целом это закон экспериментальный. Оказывается, что взаимодействие двух поверхностей uh, четко характеризуется тем, насколько сильных прижали, и некоторым числовым коэффициентом, который зависит только от природы этих поверхностей. Ну Это и с трения, да? Да, нет, это трения вполне, который в табличке можно даже посмотреть. Почему-то вот сила реакции опоры как-то с трением связана, вот это меня удивляет. Ну да, чем сильнее сдавил, тем сложнее сдвинуть. Чем больше в шкафу книг, тем сложнее сдвинуть шкаф. Очень просто. Так вот, изменение горизонтального горизонтальной компоненты будет тоже за время удара только. Вот я уже не в ту сторону тауна нарисовал, но это ничего страшного. Значит, от сил трения на дт то же самое что но и но мы то знаем и бесполезно. У меня знаешь сколько есть что на что похоже и не похоже ох так а чего это fptp а это f трения сил трения она она равна μn μ n от t дт а дальше мы уже с разностным визгом тут уже умеющие интегрировать сразу нас поддержит этот констант. она ни от чего не зависит мы ее вытащим наружу мы получим интеграл от нуля до тау от n от t dt то есть все тоже да то есть m мю на дельт п y то есть если у нас насколько-то из-за возросшей силы реакции при ударе например изменилась одна компонента и есть относ попытка относительного движения одной поверхности относительно другой то изменение э горизонтальной тоже будет соответствовать но тут есть тонкий момент это это было бы правдой полной если бы мы точно знали, что в результате все равно остается э, какой-то импульс, направленный вправо, или он как раз вот к нулю придет <coughs> за, за, после этой операции. Э, понятно, что сила трения не разгонит его обратно. Она против вообще какого-нибудь движения и всегда действует против да. вектора скорости. Соответственно, если вдруг оказывается, что наша дельта э, Px э, окажется больше, чем исходный импульс горизонтальный был, да. то она просто обнулит и дальше ничего делать не будет. Весь хвостик просто пропадет. Ну, то есть она не поедет никуда. Он ударится и станет этом, месте, да? да? в случае, если вот это изменение окажется больше, чем исходный э, импульс. -Y. Или... X, X, а, весь... Она действует против относительного движения. Да, понял, это понял, Это у нас оси X. Да? Ну вот, соответственно, ну теперь уже… Сейчас, значит, дельта, P, это, это, P, это это движение. Это а, изменение импульса. Да. А это импульс силы, да, который я, его да, вызывает. Да, это да, произв... да. комбинация сил умножить на скорость. То, что это не просто комбинация, а это вообще крутая штука, можно в ВУЗе узнать. А в школе это просто довольно ага. тупая и непонятная комбинация, да. к сожалению. Вот. Ну вот, все, уже теперь можно что-то из этого сделать. Да, мы изменение импульса по Y мы знаем. Это МВ на синус альфа. Правильно? Да. Вот, значит, дельт по Y, его мы знаем. Это МВ на синус альфа. Соответственно, да. дельт px мю, МВ на синус альфа. Ну, поскольку альфа равно 45, да, у нас был импульс Ну да. ПХ-вый равно МВ на косинус альфа. Мю равно единице, синус альфа равен косинус альфа. И вот уже здесь можно сделать вывод, что в данном случае тело тупо остановится и никуда не поедет. И вот это уже... А вот при других альфа он поедет. Да, то есть э, конечная скорость равна нулю. Давайте я сразу напишу, что L равно нулю. Да. Но если альфа немножко повернуть сюда, да, да, да, да, то он да. отправится с этой корректировкой. Да, и тут опять же вылезет мю, вылезет, вылезет тангенс альфа. Все, что мы любим в задачах про трение и наклонную плоскость. Все как надо, все будет. Да, то есть вот 40, под 45… Ну, это, это пример для того, чтобы дальше на нам не деле, считать. На самом деле под 45 дальше не едет. Нет, под 45 дальше не едет при коэффициенте трения единиц. Ну, да-да-да, естественно. Чем да. круче горка, тем проще подобрать коэффициент, коэффициент трения, трения такой, чтобы потом... никуда не поехал. Обалдеть. То есть если достаточно ответственно, то Но даже на лед ты упадешь да, и не поедешь да. уже. Да. да вот. Да. Это вот трюк про изменение импульсовой составля... горизонтальной составляющей. Импульса при ударе, про это многие забывают. Жесть, поэтому задачка да. такая. У меня, было сложнее, чувство, чем кажется. у меня было чувство, что тут не, не, не он не взял, поехал, да, просто да, ударив да, это да, самое. Да. А да. Зато, зато проверять удобно, смотришь, ответ, Офигеть, да. да. Если ноль, есть что читать. Есть что читать, да. Здорово. иначе точно забыл. Обалдеть, просто, да. Ой, очень интересно, очень. Когда-нибудь я возьмусь за Фейнмана Лейта на эссенция. А вообще-то я начинал читать лет восемь назад. Я прочел первые 60 страниц из Фейнмана первой книги. А потом дела съели и так и съели навсегда. Вот. А потом я стал читать всякие другие математические уже книги и физику забросил. Но если у меня будет долгая, безбедная старость, да, без, беспроблемная такая, беспечная, без, беспречная, да Ты, конечно, да, То я, да, с 70 где-то до 100 лет буду изучать физику. И вот, вот так. Вот. На этой мажорной ноте я, да, я говорю Диме, Дима, спасибо огромное. Вот у нас и физика Зови на еще. канале появилась. С удовольствием. Ну пока. Вот, культ, привет.